В общем, у меня продолжение истории с моей передачной каналой. Идем. Замерз шланг. В общем. Сейчас его идем отдалбливать. Вот он он вмерз. Тут надо его достать Сейчас. Все, отдолбил ее вот здесь. Отковырял от льда. Теперь нужно ее как-то газ сейчас принесу, газом разогрею, вытащим лед изнутри. Всё, пустая вылетела лед я не помню показывал или нет но я вот сюда греющий кабель запихал вот она здесь ничего не замерзает ну тут-то водичка вообще чистая в бочке а это шланг так второй не отмерз где-то в земле прихватило. Вот все, откачал в партику, А потом вот этот второй шланг, когда оттает, он будет функционировать у нас. Ну его ничего не раздавило, все хорошо. исправный. И насос закреплю. Потом ну, дальше покажу потом, как будет. Ты че мой кот? А, кот. здесь друзья значит смотрите какая у нас обстановочка лужи стоят лужи ну ничего подсохнут там уже щебень у меня вообще отлично подсох там где солнышко кот выбежал тут на улицу что котяра что ты кот что ты что ты что Траву хочешь, да? Траву хочешь. Нос там мокрый-мокрый. Домашняя кошка. Котяра. Так, вот, ребята, тепличка. Тепличка у нас каждую весну плавает. Тоже, смотрите. Все мокро. Между грядками и здесь тоже океан. Великие у нас теплички зимуют. А, все, больше тут ничего показывать. Пойдемте. Сейчас еще моему, вот эту вот машину нашу она грязная моем машину все готово, чистенькая а ты что ты что орешь ты домой хочешь все пойдем домой пошли пошли домой ребят забрал еще одни светодиодные модули для нашего светильника Надеюсь, они подойдут. Вот, девчонки со школы. Mm -hmm. Все, едем домой? Mm -hmm. Пап, в руке. Ребят, всем привет. Давайте сегодня с вами затестим измельчитель, вот этот, который я приобрел. И посмотрим, как он будет измельчать. Так, сегодня у нас еще в планах, что сделать. Закончить с дренажным колодцем. С этим кот ходит тут. Что, нагулялся кот? Нагулялся, домой просишься, котяра. Так вот, значит, так, с дренажным колодцем закончить, измельчители испробовать. Что еще хотел сделать? А, и освещение мне пришло. Опять пришли вот эти модули светодиодные для... О, запрыгнул кот. мешает мне Для нашей люстры. И вот их поставим еще. Так, вот я уже вытащил здесь вот измельчителя. Сам измельчитель сейчас возьмем. Так. Так для начала то нам его собрать нужно. Я уже попробовал, его, включил розетку. Шумит, конечно, знатно. так он в собранном виде получился. Вот сюда ставим какое-нибудь ведро или мешок. И вот сюда выплевывает эту щепу. Вот сюда мы помещаем ветки. И он их перерабатывает. Кнопочка включения, отключения. Это снимает крышку вот эту. В случае, если что-то какое-то замятие застревания либо заклинивания это предохранитель от того чтобы мотор в случае заклинивания остановился и вот этот предохранитель он как бы вылетает сюда отрабатывает ну типа как автомат все можно вот такого наклонять и катать вот такой вот измельчитель в общем, у меня повторная замена светодиодов. Сейчас будем менять. <ш> <ш> <ш> я не знаю, какой модуль, я забыл. <ш> Давай. <ш> так, выключен свет у нас? Выключен. Папа, мне тоже интересно крутить. <культика>. The end. The end, это. Да, вот эти подходят отлично. А мы сейчас не будем ее прикручивать, мы сначала так проверим. Будет она светить или нет. Ну-ка проверяем. О! А почему так? Одна Это как? Нет, смотри, все три холодные. А она теплая. Да. У него, наоборот эти настроены. Все... Не, а почему, почему не светятся? Я не понял прикола. Как будто перепутаны. Синие а вот лампочки с желтыми. А ты да, да, да. Именно с холодным и с теплым светом. Значит, я не тот модуль поменял, скорее всего. Значит, не в этом модуле проблема. Так, меняем дальше. В общем, я сейчас вот этот модуль не буду откручивать. Я буду просто вытаскивать вот эти провода и подключать сюда. И буду тестировать, будет светиться или нет. Тестируем еще раз. Включаем. Чик. Нет. Не светит, да? Тестируем. О, все светят! дура. Ничего себе! В общем, вот отсюда, когда смотрели, мне казалось, что моргало где-то вот с этой стороны. Думал, что вот этот светодиод или вот этот. А оказался вообще вот этот модуль неисправный. Сейчас снимем его и посмотрим на предмет перегоревшего светодиода. Так, пультик берем, пультик. Во. все. Ура, сработало. Сейчас вот все светятся, если мы сейчас включим... Вот они, теплый свет должен быть, он здесь сидит холодным. А если сделаем наоборот холодный, что здесь вот эти три модуля холодные, а этот теплый. Найду светодиод и поменяю его вот здесь. Если приглядеться, видите, да, черный. Покажи. Вот он и перегорел. Остальные все исправны. Если здесь поменять светодиод, то этот модуль будет абсолютно исправным. Смотри, мама, какой свет. Комбинированный. Но это не естественно, да, включи? Нет. Это холодно. Это, это типа холодный. Вот сейчас включу теплый. Вот теплый свет. Но это ночник теплый. А если... Вот этот просто ночник весь. А если включим... О. Вот теплый. Вот холодный. А вот естественный. Вот так вообще без разницы, как он. Может все, короче, да, включены вообще получаются. Да. Вот теплый. Вау! А вот холодный. Ура! Ура! А что Ура! у нас тут вот такой есть режим? Давайте этот поставим. Все, Свет починен. Ура! Да, Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ну, он убежал сам от себя, он меня тоже убежал. Это пирожочки, а вот тут ватрушечки, М -м, вкуснятина, с творогом и изюмом, с творогом, да, с творогом, и здесь тоже, а мы в свою очередь будем чаевничать, красота, будешь кушать? Я средненький ребенок. Нравится тебе Лёля? Да. А с чем пирожки? С картошкой, с луком и а яйцом. С картошком, с луком и яйцом. С картошкой, с луком и яйцом. И с чем еще? Все. А и все. с творогом. И ватрушечки. Уже середина апреля у нас вот такая вот погодка опять. Ветра нету. Но все, завалило снегом. И смотрите, мы еще сейчас ездили в город. Дима же помыл машину позавчера. И смотрите, что у нас с машиной. Наичистейшая просто машина. Классно. Вся обледеневшая. Все, поле у нас опять белое. Место под бассейн тоже все белое. Короче, все в снегу опять. Вот здесь вот у меня вообще уже все подсохло. Щебенка вся. Теперь опять все в снегу. Блин, когда уже... Зима уйдет, середина апреля, девчонки пойдемте домой, вон на лесенках сколько снега выпало, а смысл чистить нету, снег будет идти еще сегодня и завтра. В общем пока у нас на улице идет снег, О, сейчас свет включу, я решил немножко вот ступеньку здесь облагородить, ламинат у нас здесь уже лежит, подложечка. Сейчас хочу вырезать, получается, ламинат тоже вот на эту стенку, на ступень. Уберу вот этот линолеум здесь был. Сделаю сюда ламинатик и сделаем уголок сюда. Все, пришел на свое рабочее место. Сейчас будем сами пилить. Так, инструмент я приготовил. Режем. Ну что, чистый рез. Сколов вообще нету никаких абсолютно. Знаете, как я этого добился? Вообще ламинат пилится вот с этой стороны. Потому что когда идет полотно назад, оно подхватывает вот эту ламинированную область и не ломает. А когда пилишь вот так, то есть он идет зубец наверх и выламывает с собой вот этот ламинирующий слой. Я также предварительно провел ножом вот эту часть, рассек эту ламинированную область, так же как когда-то я показывал в видео, как я пилю плитку без сколов, абсолютно такой же способ, только там использовался стеклорез, а здесь просто обычным ножом провел и отпилил, получился чистенький рез. Плюс я еще поставил вот это полотно. Тип пеления, чистый рез у него тоже. Так, все. Здесь как бы неровности есть, но они у меня закроются потом уголочком. Я буду крепить его на жидкие гвозди, но предварительно я хочу обработать вот таким вот лепестком кругом. Ну, красивенько. Мне уже нравится. На лестнице будет смотреться вообще, наверное, класс. Ребят, всем привет. Сегодня у нас будет сюжет про то, как я буду, ну, не только я, также моя супруга, будем пробивать путевки в детский оздоровительный лагерь. Берем вас с собой, посмотрим, что из этого получится. В общем, мы едем в организацию. Сейчас покажу, как она называется. Я вот точно не помню. Сейчас поближе сниму. Туда мы подаем документы, необходимые все для рассмотрения нашей заявки. То есть эта заявка еще будет рассматриваться и будет предоставляться какие-то места нам. А может и не будут предоставляться, я вам все потом попозже покажу. Мы в прошлом году, кстати, подавали вот эту заявочку и нам дали путевку, но не в черте города, а на МРС, это в районе вообще Байкала. И мы отказались от этой путевки, потому что очень далеко, ну и как бы... Не совсем нам удобно будет туда ездить, к ребенку. Мы в этом году решили попытать счастье еще раз. Может быть, нам и предоставят какие-то места. Ну, или хотя бы не в черте города, но э, близлежащие лагеря, которые к городу есть. Мы будем надеяться, что нам их предоставят. Но посмотрим, я вам все потом покажу, расскажу. если В любом случае, результат вам расскажу. А сейчас жду жену и мы поедем сегодня с утра кстати, сегодня у нас 10 апреля у нас такое ветрище дует, я не знаю когда лето будет у нас или не будет вообще неизвестно сейчас вставлю несколько кадров как у нас дуло с утра как э, завалило даже один баннер здоровый такой опа Вот мы и приехали. Комплексный центр социального обслуживания населения. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Автономное, автономное учреждение. Вот сюда сейчас пойдем, будем подавать документы. ребятам мы подали документики я попозже а, сообщу какие документы туда требовались может кому-то и пригодится еще раз покажу центр называется комплексный центр социального обслуживания населения это в городе иркутске вот такой вот находится он на улице рабочего штаба ну еще раз повторюсь что о результатах рассмотрения нашей нашего заявления я вам попозже сообщу в других видео все, едем заниматься другими делами. Друзья, значит приехали мы домой. Ни одного облачка на небе вообще нету. По сравнению с сегодняшней утренней погодой утром было просто нечто. Вот, вот такая вот обстановочка. Но тем не менее еще холодно. Везде лежит снег немножко подтаял и опять посмотрите надоело уже вам с этим снегом опять сугробы вообще намело опять вот здесь вот убирал около теплички вот здесь вот все навалило вот тут опять сантиметров 10-15 сугробов температурка у нас минус 4 минус 5 где-то держится ну, ладно ничего все равно будем ждать весну лето надеюсь когда-то нас посетят и весна настоящая и лето машина опять грязная вся. ребят мы тут сорвали багульничек с улицы и он у нас дома расцвел вот такие вот цветочки первые цветочки в этом году Друзья, мы, значит, приехали домой. Оказывается, везде не было электричества. Вот, и в конце огорода у меня вот там вот, получается, скопилось большое количество воды. Нам ее с вами нужно будет сейчас откачать. Поэтому берем сейчас насос, ой, не насос, поэтому берем сейчас бесперебойник и пробуем подключить его к этому насосу. Вот Бесперебойник слабенький, конечно, но тем не менее, пытка, попытка не пытка. Может быть, что-то и получится. Вот тут, смотрите, вода. Это вот у меня в подсобке. Все вот это сейчас вода стоит. И вот отсюда вот она течет тоже. Пойдемте мы с вами посмотрим эту лужу. А потом будем брать уже насос. Вот здесь все тает. И вот тут, видите, все в воде. Нужно будет качнуть ее сейчас. Вот насос здесь 350 ватт. А бесперебойник у меня, кажется, на 500. Не знаю, стартанет он его или навряд ли. Лампочку он потянет, а насос навряд ли. Можно как вариант запустить генератор еще. Вот что. Здесь вот у меня, значит, подключение. Сейчас вот сюда подключим и посмотрим. Так, подключаем. Бесперебойник сразу запищал. Запищал. Пойдемте туда смотреть, что там происходит. Печет. Значит, бесперебойник заработал. Вот здесь даже тоже видно. Видите, начинает спускать. Ну сколько хватит, конечно, этого бесперебойника, непонятно. Ну ждем. Хотя бы немного вот отсюда спустила, чтобы. Да, фокус не удался. Фокус не удался. Ну, немножко откачали. Ждем 8 часов вечера. Сказали, должны включить 8 вечера. Ребятки, нам дали свет. И сейчас мы с вами пойдем, посмотрим, включим насос и посмотрим, сколько по времени будет откачиваться. Блин, тут уже Так, ну все, на сегодня хорош. Иду делать с детьми уроки и готовимся к завтрашнему дню. У нас уже более-менее подсохло все. Немножко льда, льда осталось. Ну, сегодня опять снег обещают. И сюда все подтаило тоже. Друзья, ну что я вам скажу. Еду я, значит, с работы. И смотрите, что происходит на улице. Опять снежище валит. Вот так вот видно, наверное, будет, да? Короче, зима никак не уходит вообще. Просто снежище. Зима не уходит вообще, не покидает нас просто. Сейчас только что-то заметил, что не светится одна лампочка. Сином. Вот эту я менял уже. Все, отработала и вторая тоже. И надо менять, покупать вторую. Приехали домой. Анти-номер. Все, закидала. Грязь. Опять придется машину мыть. Ну, снежок здесь у нас, кстати, идет не сильно такой большой. Ребят, в общем, у нас очень большой снег. Сегодня прошел ночью. И поэтому у нас все завалило. Вставлю вам кадры. То есть просто очень много снега было. Ну, просто вот за одну ночь, так скажем, наверное, месячная норма осадков, я так думаю. Ну, мы посмотрим еще по новостям, как скажут но очень много прямо вообще очень много снега выпало вот и сегодня погодка смотрите уже благоухает так скажем и вообще все классно и здорово ну а я стою в пробке еду на работу добираемся на работку Все, ребят на этом моменте я видео закончу всем хорошее настроение всем крепкого здоровья всем пока